По вашим многочисленным просьбам представляю вам научного руководителя лаборатории интегральных биоинформационных технологий, кандидата технических наук в области искусственного интеллекта Виталия Леонидовичу Правдивцу. Добрый день. Добрый день. А что я хочу сказать? А, никого меня так не просили продолжения, как вашей лекции про оружие климатическое. Ну да, мы вроде не успели там слишком широко размахнуть. Ну, и делать трехчасовое видео было бы сложно. Смотрите. Даже то, что я у вас э, из какой-то лекции почерпнул про то, что во время кино мозг, точнее, я это сразу на кино переложил, что мозг способен обрабатывать либо звуковую, либо видеоинформацию одновременно, критически, а когда она идет одновременно, то по одному из каналов точно можно загружать что-либо, я это тут же на кино переложил и понял, почему Владимир Ильич Ленин говорил, что кино важнейшее из искусств. Но это же только деталь, а я так понимаю, что у вас есть целый полноценный рассказ об этих вопросах. Ну, в общем, конечно, сейчас очень изощренные технологии. Именно изощренные? Вот Именно изощренные да -да -да -да -да -да. технологии, Хороший о смысл. которых даже не все знают. Когда мы смотрим там телевизор, какую-то рекламу, если ты знаешь технологии, то видишь, вот эту использовали, это вот у -у -у. здесь применили, это вот это, а сейчас будет вот это. И точно, понимаете? Ну, это если знаешь. Но лучше, как говорится, меньше знаешь, лучше спишь. Вот. Я хочу просто напомнить, что прошлая у нас встреча, она касалась нескольких поколений войн, угу. и в том числе последнего поколения это связано с глобальной войной, биосферное, геосферное оружие. Угу. Вообще за время своего существования... То есть за тысячи лет человечество прошло шесть поколений войн. Ну, так, во всяком случае, считают теоретики. Первое поколение связано с холодным оружием. Это мечи, луки, стрелы, доспехи и так далее. И так далее. Второе связано с огнестрельным оружием гладкоствольным, которое не имело большой дальности и такой убойной силы, как следующее поколение, нарезное огнестрельное оружие. Вот. следующее четвертое поколение уже связано с автоматическим огнестрельным оружием, то есть за единицу времени можно выпустить такое количество зарядов, что раньше там можно было, это, я не знаю, там за это время но два-три выстрела угу. сделать, там здесь тысячи можно сделать. И э, следующее поколение, которое началось, грубо говоря, в конце во второй половине 40-х годов, когда были сброшены э, бомбы на Хиросиму-Нагасаки, они ничего не решили, в принципе, потому что война уже была японцами проиграна. Mm -hmm. Это было просто демонстрация силы и устрашения для Советского Союза, потому что это поколение войн оно бесперспективное вот оно выпадает из остальных поколений потому что в нем не будет в этом поколении в этих войнах не будет победителя либо это будет первая победа ну в общем то это последняя победа да, да, будет да. у человечества потому что даже такая в общем то маленькая точка на географической карте как чернобыль вот, или фукусима да и так, далее, и так далее то мы видим какие последствия Угу. вот э, А тут ну, практически человечество, будем говорить, оставшиеся в живых, будут завидовать мертвым. Угу. Вот. И э, шестое поколение войн это э, уже поколение, которое рассчитано на победителя. И оно связано с очень мощными информационными прорывами, э, компьютерами и так далее, с э, навигационными системами, спутниковыми системами. Это поколение сверхточного, высокоточного ударного оружия. Это крылатые ракеты, которые могут запускаться самых разных носителей: самолетов, кораблей, из наземных установок, из подводы, из под воды. Из -под, из -под, из -под воды. Вот. И вот этому было поколению, точнее тем поколением, была посвящена вот, вступительная часть вот эту книжку, которая у меня вышла. И в ней мы рассматривали еще три. Но это уже глобальное, седьмое поколение войн, это уже глобальное оружие, которое касается э, земли матушки в цели, целиком, угу. а не конкретных регионов, где идут какие-то локальные войны. Это биосферное, геосферное, психосферное оружие. Э, если очень коротко, то биосферное, это, во-первых, экологическое оружие, то есть для воздействия на растительный и животный мир. Прежде всего на биологическую среду обитания, бактериологическое, то есть на физиологию человека понятно, бактерии и прочее. Генетическое оружие это высокоточное поражение генетического аппарата человека. Уже сейчас геном человека был расшифрован. Вот, и это уже сразу же идет в войну на сразу идет военные технологии, военные да. технологии, конечно, и этническое, расовая, это тоже на базе геномного оружия было сделано, но оно позволяет избирательно воздействовать на тот или иной этнос. Вот. То есть или этнические группы можно на одних, можно на других. То есть будут рядом жить, одни на одних будет воздействовать, на других не будет воздействовать. Некоторые говорят о том, что это невозможно, потому что не до конца расшифровано и непонятно, как это будет работать. Хотя я знаю, что как минимум такую вещь вычисляли, именно сейчас про этническое или расовое оружие. Способ работы с меланином разный у белой расы и у черной. И на этом различии уже можно построить идентификатор э, избирательного поражения. Это я точно знаю, что вот так прорабатывалось. А уже сделали или нет? Э... Нет. Дело в том, что я тоже сомневаюсь в эффективности этого mm -hmm. оружия, но еще по другой причине. Сейчас очень много смешанных рас, то mm -hmm. есть в геноме. Ну, это тоже называют э, да, причиной. Причиной, пара, причиной будто... да. Хотя есть более-менее чистые такие, будем говорить, этносы у которых можно выделить их особенность uh -huh. и именно на эту особенность воздействовать. Ну, я не знаю, насколько это перспективно, потому что это может перекинуться и быть неуправляемым. Потому что представители этих этносов находятся и в, будем говорить, в странах, которые будут применять это оружие. Uh -huh. Вот. И э, следующее... Э, это э, после биосферного оружия, это геосферное оружие, то есть э, оружие, которое затрагивает все сферы Земли: <связывая> литосферу, гидросферу, метеосферу, озоносферу и магнитосферу, то есть ионосферу и магнитосферу. Мы подробно это рассказывали, <связывая> как это делается. Это серьезные очень наработки есть, и сейчас они применяются, может быть, частично, опять-таки, потому что они плохо управляемые, к сожалению. Видеоприложение приложение к журналу ⁇ Экономист ⁇ за декабрь прошлого года анонсировал проект по напылению чего-то в атмосферу, именно чтобы отражать лучи, для того чтобы понижать температуру на планете. Причем они планируют делать в рамках всей планеты, единственный вопрос остался. Как согласовать между всеми? Я так понял, что они некоторые страны, там, страны третьего мира вообще не приглашают к обсуждению этого вопроса, а они между собой будут договариваться. Я думаю, что тут еще и лукавят, потому что им нужно каким-то образом объяснить некоторые новые технологии. А когда он летает в самолет и оставляет химтрейлы вот эти вот, угу. да, люди спрашивают, а что это такое? Это не инверсионный след, потому что тот исчезает за минуты, да, да, да. а это часами. Кстати. висят сетками да, еще. Да, я сам наблюдал это в Болгарии, угу. когда вот проходят, проходят самолеты, и вот уже клеточка. У меня фотографии, я все это делал, но угу. висело часами. Угу. Но дело в том, что, как считают эксперты, это тоже способ биологического, в частности, оружия и генетического оружия. Вот. Но нужно каким-то образом оправдать это. Но они говорят, что это для того, чтобы там, ну, говорит, потепление Земли, сократить, уменьшить uh -huh. и так далее, и так далее. Вот. Э, дальше идет э, самое интересное, о чем мы не говорили: э, это следующая сфера, то есть после элита, э, гидросферы, атмосферы, ионосферы, идет психосфера. Что такое психосфера? Вот это тут нужно как-то немножечко определиться с этими названиями, потому что это не очень привычное название, да? То есть это психосферное оружие – это оружие борьбы за духовный мир человека, за его сознание. Но это очень удобно, потому что это еще после Второй мировой войны было решено, что очень дорого и затратно завоевывать, а потом удерживать. Это же ну, вот, да, агрессивно-насильственным методом. Гораздо проще переубедить человека, чтобы он сам, не знаю, призна, призна, mm -hmm. с, с, сам это сдался. Нет, даже я тебе скажу, э, не переубедить, а сделать так, чтобы он сам говорит, "О, какой я умный, к какому я выводу пришел. Ну, или И, так. и начал да, проталкивать да. свои идеи, и он не понимает, что это ему навязали. Очень аккуратно э, вложили в мозг. И это вот, смысл психосферного оружия э, в том, что оно эффективность его зависит от того, насколько человек или коллектив знает о его применении или нет. Угу. Знаете, как гипно гипноз, да? То есть если, говорит, сейчас я тебя буду гипнотизировать у нас есть возможности у человека, у любого человека есть возможности сопротивляться этому. Я помню, у меня была встреча с очень мощным гипнотизером еще на телевидении мы там спор затеяли, а потом уже закончилась передача. Э, я говорю, понимаете, если человек не захочет, вы ничего с ним не сделаете. А он очень мощный гипнотизер сейчас уже умер он. Uh -huh. Не хочу называть фамилию. Я говорю, потом мы вышли в коридор, там, говорю, давайте попробуем. Вот попробуйте меня загипнотизировать. И он с помощником у него был помощник. Вот мы ушли так укромненько и так далее. И он пытался, пытался, пытался, пытался. Ничего не получается. Я mm -hmm. говорю, потому что я активно сопротивляюсь этому, потому что я знаю, на меня будет воздействие, и я это воздействие блокирую и, во всяком случае сопротивляюсь. Э, ну, вот, я не знаю, насколько каждый может это вот так вот, но э, вообще-то говоря, эффективность зависит от того, насколько человек знает, что на него идет воздействие. Угу. И поэтому, может быть, вот сегодняшняя передача, она поможет... Она кажется э -э практически полезной. Может быть, поможет людям не поддаваться на такие воздействия, особенно если ты знаешь механизмы, и технологии, как-то пытаются манипулировать. Психосфера – это такое образование считается теоретически хотя не только теоретическим, сейчас это уже доказано, который возникает от жизнедеятельности говорить, живых существ. Потому что психика есть ведь не только у человека, психика есть у животных, у разного уровня и так далее. Так вот, Земля, как любой объект, Физический объект, живой объект, она имеет вот такую оболочку психических энергий. Это вот так называемая психосфера. Это связано, потом мы поговорим еще с информационным полем, угу. и поэтому воздействие вот на этом уровне идет на разных стратах. Это мы потом поговорим. Так вот, это э, психосферное оружие это оружие борьбы за сознание человека. Вот смысл. Если там оружие э, говорить на уничтожение экономики, боевой, боевой техники или еще чего-нибудь, то здесь за сознание человека. И э, считается сейчас, что именно вот эти новейшие технологии, которые позволяют уже сегодня эффективно воздействовать, они могут привести значительно быстрее к победе, угу. чем любое оружие традиционное. И мы, в общем-то, на опыте нашей страны знаем, что такое разрушение, будем говорить, ну, психических устоев или моральных, духовных устоев. И это хорошо видно, что сейчас происходит. Угу. Вот. И это очень изощренно, это очень умные люди работают, и недооценивать их это просто преступно. И, и, вот. и дело в том, что э, если раньше мы говорили о завоевании территории, экономике и так далее, и так далее, то и даже уничтожение, э, то сейчас речь идет вообще цели немножечко дру, другие. Они вовсе войны ведутся не для уничтожения чужой экономики. А для ну, инкорпорирования ее в, и ну, превращения в свою экономику. Ну вот если таким умным словом сказать, да, то, по сути дела, заставить работать на э, на, э, вот противника на себя, при этом он может даже не подозревать этого. Угу. Понимаете? Вот э, смысл вообще психосферного оружия. То есть была страна, она осталась шахты остались прииски остались нефтяные вышки остались, но работают теперь на меня понимаете вот если грубо говоря вот это смысл этих вещей так вот кроме э, традиционных вот я там у вас видел книгу то по информацион новейшие информационные э, технологии как бы в информационном воздействии информационной войны войны да но это традиционные вещи они были известны поданного, да, это пропаганда, там какие-то запускаются слухи, какие-то еще. Это и сейчас занимается. Ну, кроме вот этих традиционных способов, ну, он сейчас вот там в Кемерово было, да, какой-то я не знаю деятель очень спокойно панику вызвал в городе и город вышел, угу. ну, потому что он просто напросто от имени. Ну, Пранкер, да? Да, да, да? Вот, вот имени э, МЧС начал звонить по Моргам, по больницам а, да, и да, так да. далее, и говорит, готовьтесь у нас э, принять 300 погибших или так далее. И там паника пошла, что от нас скрывают 64 человека, а на самом деле 300 и так далее. Люди вышли на улицу, все, ими управлять очень легко. Телефонный терроризм, отдельный вопрос, будет у меня три да. минуты, я тоже скажу про него. Не зря в прошлом году в Госдуме посвятили как бы, время это... определенное докладу, да. я не знаю, слушали вы или не слушали, Нет. но там ряд событи... цепочка событий перед этим была определенная. Ну, вообще-то говоря, это традиционное информационное оружие, угу. понимаете, листовки, радиопередачи распускание слухов паники и так далее и так далее и то же самый терроризм телефон это это, это относится сказать, к традиционным способам и методам, но есть нетрадиционные способы точнее они уже становятся сейчас тоже традиционными но mm. еще слава богу они афишевой да его. вот ну прежде всего это психотропное воздействие на психику людей то есть это могут быть медицинские препараты, это могут быть химические биологические вещества, добавки в пищу, в воду и так далее, и так далее, и человек не понимает, что с ним делать. Я вам расскажу, например, mm -hmm. это, да? Дальше э, психотронное, в отличие от химических воздействий, да, вот этих вот это техногенное воздействие некими электромагнитными полями, там или еще какими-то способами техногенной воздействия на мозг и внутренние органы человека потому что мозг наш мы знаем прекрасно сейчас уже э, не так давно кстати но где-то с 50-х годов мы уже знаем тонкости работы мозга частоты альфа-бета-гамма там дельта тета и так далее когда они работают когда они э, быть пассивны более-менее и э, поняли для чего они нашему мозгу и поэтому началось воздействие uh -huh. на эти частоты и попытки управлять мозг попытки управлять например в свое время я помню это в 70-е годы примерно там такой в прессе были такие восторженные статьи о том что американцы научились говорить вызывать гениальные идеи у людей и так далее, и так далее. Правда потом выяснилось, да, можно ввести мозг в определенное состояние, он начинает очень сильно работать, у него производительность мощная, и он генерирует новые идеи и так далее. Но, знаете, как это закон космический, халявы не бывает, за все приходится платить. И если кто-то думает, что вот он где-то там большую выгоду надо сразу искать о чем я проигрываю uh -huh. вот мудрое мудрые в общем-то отношение к жизни так вот выяснилось через некоторое время что люди в которых стимулировали вот такую э, интеллектуальную деятельность они да они там для фирм приносили потрясающие доходы и так далее они в среднем где-то до 35 лет потом это или растения, или просто умирали uh -huh. То есть изнашивается у нас, ведь есть какие-то резервы, мы не можем э, работать, например, 48 часов подряд, без отдыха, без всего. Мы исчерпываем свои резервы. То же самое и связано с интеллектуальной деятельностью. Вот. Просто люди умирают. Вот система, системные программисты высокого класса, они в 35 лет на пенсию уходят, потому что дальше это не уже... Это уже не те люди. Но это, это были психотронные способы и так далее. Есть еще психоаналитические или психокоррекционные, то есть это воздействие на подсознание во время гипноза, сугестии, там глубокого сна и так далее. И я в какое-то время поддался еще молодым был обучение иностранным языкам во сне угу. и я сделал такую приставочку к своему магнитофону зацикл там на несколько минут и вот эта лента вращалась и я ложился спать и она включалась определенное время и, и там просто- напросто я наговаривал какие-то фразы какие-то слова словарь и так далее вот на иностранных языках вот ну, правда, проблема была. Я там такой я поставил. Оно так щелково, что я просыпался. А -а -а. Но, но это мои эксперименты закончились. вот э, Кроме того, используются такие вещи, тоже уже отработанные, как НЛП, нейролингвистическое программирование, то есть э, воздействие на сознание людей с помощью специальных э, методик. Это связано и. Э, с позой человека и жестами и прохождением энергетики определенные воздействия слов последовательности слов и так далее и так далее и еще ну, существует новые методы новые виды оружия это виртуальное кибернетическое оружие это я потом расскажу немножко но смысл такой что э, происходит обман человека его э, органов чувств Mm -hmm. его зрение, его слуха и так далее, и он воспринимает иллюзию за действительность. Сегодня это уже можно, это с помощью голографии можно делать, с помощью воздействия на определенных частотах прямо в мозг и так далее. И туда же можно отнести кибернетическое оружие, то есть воздействие через компьютер причем можно вызвать очень серьезные повреждения вплоть до инсультов и так далее это я не слышал есть такие вирусы mm -hmm. которые с определенной частотой там вызывают по перепады давления и то есть по малому кругу и она поднимает давление в мозге там лопаются сосуды и так далее так далее mm -hmm. вот но кроме того это компьютерные оружие можно использовать для воздействия на боевую технику противника, поскольку она сейчас практически вся э, на, компьютеризирована, и поэтому, внедрившись в программу, можно эту технику э, заставить работать по-другому, вплоть до уничтожения противника. Угу. Она сама на себя начнет э, уничтожать. Э, кроме того, э, э, ну, это совсем закрытые работы идут, это нетрадиционные виды пси-оружия, это парапсихологическое, экстрасенсорное, дистантное, магическое, техномагическое. То есть э, через неосознаваемое восприятие человек не понимает, что на него воздействует. Угу. Э, и э, седьмое, я выделил такую вот, как бы отдельно, э, это ноосферное оружие. То есть через ноосферу, ноосферу мы понимаем, что это э, совокупность... Информационных полей угу. различных людей, которые приобретают совокупность свойства эмерджентности или эмергентности, говоря, то есть системные свойства. То есть у этой унос появляются свойства, которые не присущи каждому отдельности то есть каждому индивидууму в отдельности. То ну, есть как вот часы, например, да, вот э, стрелка есть, есть циферблат, есть заводная головка, пружинки и так далее. Ни одна из них, из этих деталей не может показывать время. А часы, у них появляется новое свойство, uh -huh. системное свойство, они благодаря этому могут показывать время, а отдельные их элементы не могут. Так вот, у сферы именно такие есть свойства, которые выгодно отличают ее даже от самых гениальных людей, которые генерируют mm -hmm. эти вещи. Вот. И э, сейчас это, ну, насколько я понимаю, какие-то есть такие, что называется, разведпризнаки, да, что работа в этом отношении ведется, но она очень закрытая. Mm -hmm. Эта работа, например, связана даже со сном и сновидениями. Это одно из самых закрытых направлений. Да Нет, почему кое-что из снов и сновидений там анонсируют научных этих, о том, что японцы научились там как-то что-то со снами проецировать, это попадало в открытый Ну, я говорю, вот это вот разведпризнаки, что работа в этом направлении ведется. Но смысл вообще всего и главная задача... Это главная задача вот этого психосферного оружия. Это манипулирование сознанием. Mm -hmm. То есть что такое манипулирование? Это не просто э, какое-то безобидное управление людьми, да? Это обман, дело в том, что человек не подозревает, что им управляют. Причем это будет не в его пользу, иначе бы а, да, манипулированием да, не требовалось пользоваться. Конечно, а раз им потому пользуется. что иногда говорят, нами манипулируют. Вот посмотрите, вот то-то, то-то. Я говорю, ребята, вы же прекрасно понимаете, что делают. Вам дают даже информацию эту. Значит, это уже не манипулирование, это управление. Угу. А вот когда вам не дают информацию, а управляют, вот это уже называется э, манипулирование. То есть это тайные какие-то воздействия, и целью это, ее, это является лишение человека свободы выбора. Ну, да, да, Прежде всего, да. То есть его мягкое подведение его каким-то заданным решением, причем не им, а кем-то заданным решением. И конечная цель это господство над духовными какой-то над духовной сферой человека. Так вот, вот, успех манипуляции тем выше, я уже говорил, особенно высок, когда манипулируемый не знает, что им управляют. Как только появляется такое понимание, что им управляют, эффект резко снижается манипуляцией. Угу. Вот. Корни вот этих вообще психотехнологий лежат очень в далеком прошлом это какие-то э, древние есть, источники даже и так далее вот. э, потому что вот это манипулирование и воздействие на людей э, любые правители использовали эти вещи зная это были, так сказать избранные это были такие сокровенные знания и которые э, особенно не афишировались а если афишировались то только в среде своей ну, вот к таким знаниям, да, к таким, будем говорить, сейчас это уже открытые какие-то вещи, которые прошли. Тогда были более-менее закрыты. Это, например, в Китае, например, это книга Лао цзы «Дао Дэ Цзин». Ну, в переводе там такой вольном, о естественном естественно в ходе событий. Это инструкция. Об... Книга Пермян? Нет, другая. «Дао Дэ а -а -а. Это другая книга. Я когда-то... Э, э, ну, читал китайскую философию на ночь, чтобы быстрее уснуть. Угу. И когда наткнулся на эту книгу, я не, не мог уснуть. Я до четырех часов утра читал, потому что настолько это интересно. Это инструкция правителям, государственным правителям, как управлять народом. Угу. Вот, там фактически очень много технологий и методик, которые сейчас взяты на вооружение. Ну, к таким же книгам можно отнести, например, книгу «Государь» Никола Макиавелли. На мой взгляд, пустоватая книга, но вот, сейчас да, не обсуждаем. Пойдем дальше. Нет, она не пустоватая. Если внимательно я, я читать... Говорю, на мой взгляд. А, ну, может быть. Посмотря под каким углом читать. Можно, Понимаете? Если ты читаешь под углом, например, изложенных там методик, скрытых или полускрытых, да это одно а если просто исторические там очень много исторических примеров там такой-то герцог такой-то такой-то правитель такой-то и так далее то да, это может быть и так выглядеть но там будет второй пласт очень интересный вот и вот эти вот знания которые раньше по сути дела давались только и вот во времена смут а я считаю, что вот время смута у нас началось в стране, к в конце 80-х годов и до 90-х, где-то до, до конца 90-х, да, это было смута, когда рушились государственные институты, какие-то тайны начали выплывать, технологии начали выплывать, литература, которая особенно не пропагандировалась, начали печатать кому не лень, потому что... Это деньги были, потому что какие-то старые, какие-то методики и по гипнозу, и по внушению, и так далее, и так далее. Очень много появилось технологий. В том числе технологии выползли, технологии, и особенно попавшие, если они попали в криминальную среду, они особенно опасны. Это технологии воздействия на психику человека. Мы какие-то признаки этого тоже видим, да. То людей с какой-то полностью э, угасшей памятью находят. Он не, не знает, у него есть э, остались все его навыки профессиональные, но он не помнит ни имени, ни откуда он, ни что, кто. То есть уже избирательное воздействие на мозг человека, оставляя в нем только профессиональные какие-то качества, которые могут пригодиться, ну, в качестве раба. Неважно, на какого уровня это интеллектуальный раб или физический раб и так далее. Это тоже технологии, и они, видимо... Могу каким сказать, не так давно я делал интервью с Владимиром Кочеренко. Он гипнотизер, он кандидат психических наук, а, и он рассказывал о том, что там, говорит, он там, к сожалению, с этим человеком тоже говорит, был сильный гипнотизер, он с ним контакт потерял где-то в середине 80-х годов. Вот те работали над одной из программ, их пускали в спецархив и История спецархива, это как бы что было в Европе, а, скажем так, зафиксировано после Второй мировой войны. Это, это цепочка ограблений банков, когда людей потом вышли, которые грабили банки, они ничего не помнили. И вы вывели это в результате, как бы вышли, точнее, после расследования всего этого, на представителя Третьего Рейха, который как раз во время Второй мировой войны в концлагерях занимался именно вот этим воздействием. Просто так как ему захотелось денег, он это дело решил монетизировать, те технологии, которые... И отправил людей банально грабить банки. Вот Понятно. я просто за что купил, зато пересказываю. Это я нигде Понятно. не читал. Нет, но дело в том, что в Третьем Рейхе на самом деле... Очень серьезно относились к этим вещам. Вещам они не чуждались э, то, что называют у нас мистикой всякой и так далее. Да это никто не. Да это не тайне не для кого. Вот. Они а у все нас это бежали, прорабатывали. Это прорабатывали. И вот э, если говорить о цели э, самым главном это э, то, что древние знали и способы и знали для того чтобы правильно управлять хорошо управлять эффективно нужно человека погрузить в измененное состояние сознания это может быть легкое, когда он даже не подозревает и такой опять и с так называемый измененное состояние у него именно это его специализация 400 степени измененного состояния сознания существует это он мне прям последовательно объяснял так вот именно в третьем рейхе я не знаю, насколько впервые, но по некоторым документам, что серьезно это в практику, именно в Третьем Рейхе начали э, внедрять психотропные какие-то mm -hmm. вещества. А сначала их испытывали на заключенных там, и так далее, а потом начали давать э, своим солдатам и так далее. Так вот, в частности, э, было такое э, вещество, вот оно в таблетках, Первитин, который делал этого человека неутомимым, он несколько суток не мог, мог не спать. Это сначала давали летчикам, танкистам и так далее. Потом стали давать уже и обычным солдатам, которые особенно пристаивали тяжелые вещи. Так вот, за время Второй мировой войны, вот есть цифры, да, было раздали солдатам. 200 миллионов таблеток, 200 миллионов таблеток. испытывали их на заключенных. Но ну, я вам э, просто э, приведу пример, да. Вот э, в частности вот такой был лагерь Зоксентхаус, да? и э, там заключенным давали такие таблетки, испытывали, когда э, на него нагружали мешок с камнями 20 килограмм. И он ходил кругами несколько суток угу. без сна без отдыха представляете да но правда это настолько выкачивало его все резервы что после этого они умирали эти люди и в принципе вот эти вот таблетки э, они тоже э, даются не для того чтобы человек жил человек должен выполнить какую-то задачу а дальше хоть трава не расти умрет еще и лучше угу. вот кормить не надо лечить не надо и так далее вот. это уже э, делалось в, э, в Германии. И потом, когда э, трофейные документы попали к американцам, очень большое количество, к нам, американцы тоже создали подобные таблетки, их использовали в Корее уже, то есть буквально через 5 лет где-то, через 6 лет, и во Вьетнаме. Там тоже... Э, с, там, за три года было у американцев, сейчас я посмотрю, 225 миллионов вот этих психотропных таблеток было. Последний скандал был уже в Афганистане по всем этим метамфетаминовым вещам, когда да, да. кто-то нанес удар, по-моему, по своей точке, когда начали выяснять, оказывается, летчиков накачивает, когда они на, на, на, на сутки улетают, им надо внимание держать, концентрацию, их накачивает тоже этими же штуками. Да, дело в том, что вот, вот эти, будем говорить, средства, они эффективны. Но, как всегда, я говорю, халявы не бывает. Они могут, вообще говоря, и свести с ума человека. У них посредственно да. Да, накопительный эффект там есть и так далее, и он начинает уже совершенно не соображая, он может начать под своим стрелять, может им еще что-то сделать. Вот. и вот такие психотропные средства они особенно эффективны если их сочетать с другими методами воздействия на психику угу. это может быть музыка это может быть запахи это ритмические звуки какие-то э, и движения помните да кто не скачет тот москаль угу. это вообще страшно смотреть было когда тысячи молодых людей начинают скакать и ну, в общем-то не соображая, была что была статья профессионального психолога да. о том, что вот это вот это ритмическая вещь, это один из способов просто воздействия, который специально выгоняли, когда люди в трансовое состояние входят. Да, а дело в том, становится что вот эти э, ритмы, э, если почитать э, э, ведическую еще э, литературу, да, то выясняется интересные вещи. что это прекрасно знали в древней Индии, что такое ритмы что такое ударные инструменты, что такое частоты. Ну и, соответственно, и тогда шаманские всякие... Не бутны, обязательно тогда... Плато... Нет, Платон, Платон. он был... уже позже был. Потому ну, что он абсолютно признан, но он музыки-то, это его же семь нот. Его вот придумка-то, ему, по крайней мере, приписывают. Ну, в Индии там несколько звуковых рядов было, и по 4, и по 5, и по 7. У них в каждых их воздействие свое. В было то же самое. Понятно. Так вот, именно вот такое сочетание звуков, каких-то цветовых пятен ритмических и так далее, так далее движений, вот оно дает вместе с психотропными веществами максимальный эффект. Это уже комплексное такое воздействие. Я даже еще могу добавить одну вещь. Мы с Юриховным здесь как-то вспоминали, что такое юбилей, что это от слова ювел. Это рок, в который а, трубили на, как бы на свадьбах. Но он тоже имел именно там, подбирались частоты так, что он имел именно вот воздействие психотропное. Вот, дело в том, что когда американцы получили вот эти многие документации э, у Третьего Рейха, это там, связано с очень большими. Они во многих вещах продвинулись угу. довольно сильно. По каким причинам? Тут трудно говорить, там говорит, что получали какую-то информацию откуда-то. Ну, неважно, сейчас не этот разговор они попытались какие-то вещи применить у себя, и в начале 50-х годов у них даже были программы типа МК-Ультра у американцев, это воздействие на психику людей, и психотропными, и психотронными воздействиями и так далее, для того, чтобы ну, управлять сознанием. Там 149 направлений было в МКО. Да, да там очень много было. Они просуществовали где-то до, до 70-х годов, потом скандалы там были. Их вроде бы как убрали, на самом деле переименовали, и все это продолжалось работать. Но уже все осторожнее, потому что там было очень много пострадавших среди населения американского и не только среди заключенных, на которых испытывалось, но и среди обычных людей. И тогда были большие скандалы, и поэтому американцы побаиваются сейчас новейшие средства вот это псеводействия, да, испытывать на своих. Хотя я не думаю, что это э... их останавливает. Да, это их останавливает. Но э... дело в том, что наиболее Ярко выражается, как оружие это э, во время боевых действий, не на мирном населении, а во время боевых действий. А, и американцы поэтому используют любые возможности, где, любые идутся, возде, где идут э, локальные войны или какие-то конфликты внутригосударственные, для того, чтобы эти технологии отрабатывать. И вот в частности... Э, таким полигоном для отработки это у них есть такое э, агентство э, до DARPA да? uh -huh. э, это агентство перспективных исследований, которые занималось всякими вещами, кстати, и интернет оно выдумало, э, и стелс, и, и психотронику, там очень много направлений. Это вот агентство перспективных э, исследований дарпа Так вот э, это э, агентство занимается и вот пси э, психосферным оружием, разными направлениями и тогда, где им э, его испытывать. И вот сейчас они э, нашли полигон и испытывают его, в частности, вот э, на Украине. Угу. Потому что у себя не могут, но на Украине. Вот это данные, кстати, украинцев. Это не я откуда-то, да. То есть э, в городах Тут, по моему 20 городов наверное да вот красного обозначены да? где-то около 20 начиная с 2012 года 12 13 14 год да? добавлять начали в воду водопроводную воду на санкциях водозабора психотропные вещества. Но ну, это проект вообще ЛСД добавлять в воду, это проект официальный Соединенных Штатов ну, еще с 40-х годов. Ну да, нет, но ну, ЛСД это 50. Ну, значит, 50. Да. Я помню, что да. это, как только МК Ультра началось, это чуть ли не первый. Ну, это ЛСД а, это их дети. А, да, да, да, заброска на территорию противника, добавление водопровода для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в тылу. Это вот прям было самое одно из первых направлений. Вот, и эти города начались обрабатывать, причем это официально. Самое интересное, что это не тайно. Угу. Но это было, э, будем говорить, э, инициировано Госдепом США под эгидой Greenpeace, под эгидой обеззараживания и так далее. И вот эти вот э, нормы, которые соблюдались, они не выходили за ПДК, то есть предельно допустимые вот нормы. Но у этих веществ, есть особенность очень серьезная – это накопительный эффект. три угу. 4 месяца – это не значит, что ты пил и все исчезло. 3 четыре месяца, и человек становится, ну, будем говорить, управляемым. Измененное упра... состояние да, сознания у него. Упра управляемый. Да? Он не способен критически оценивать ситуацию. У него мозги просто не хотят работать в этом направлении. Все, что ему говорят, он принимает за чистую монету. Угу. И так далее посмотрите что в результате э, случилось э, в, на украине э, там э, просто были выявлены это украинские данные начиная с 11 года огромное количество самоубийств особенно среди молодежи угу. выбрасываются из окон и так далее и так далее и вот, связывают именно с вот такими вот вещами, потому что это без следа не проходит. Такие не вещи. исключено тот же скандал, о котором вы говорили про ЛСД, он же всплыл-то именно потому, что из окна выброс сотрудников, я забыл сейчас фамилию его, на как-то у него она была. Ну, не важно, от, да. Оттуда, да, оттуда вся началась эта цепочку раскручивать, как на МК «Ультра-то» вышли. Это же секретная была программа. Да. Так вот, э, те же самые украинские э, следственные органы Uh -huh. Уже тогда, ну, тогда не было такой вакханалии, которая сейчас. То есть там были еще вменяемые люди uh -huh. в, в, в каких-то... Обеспокоенные судьбой государства. Да? И вот они в свое время высказали подозрение, ну, у них основания были, о том, что в напитках, в простой в простой воде даже, да, а тем более в напитках вот, типа Кока-Колы, Нестле швейцарский и так далее были обнаружены психотропные вещества. Не исключу, потому что, во-первых, то, что в Германии нашли кокаин в этом, в Red Bull'се, это был официальный скандал mm -hmm. в микродозах. А во-вторых, но ну, это же разлив все время происходит на территории государства, где воду берут у вас синкретные ингредиенты кока-колы. Да, да при, привозят и никто не знает, из чего они состоят. Совершенно что? верно. Кстати, то же самое касается сигарет. Отдельно вы знаете, разговор. что это, это уже обнаружено, что во многих, я не знаю, во всех или нет, производ, во многих сигаретах бумага. Вот пропитана? Вот. Угу. пропитана психотропами, которые вызывают э, привыкание. И ну, там вот это длина подобрана, которая вызывает, как бы дает да, привыкание да, да. количество. А просто бумага пропитана психотропными веществами. Это касается, я бы даже больше сказал, это касается вообще копирования технологий. То у нас молочная продукция, как правило, делается по технологии Ямданона. То есть они дают целиком линию. Опять же, говорят, как, и, какие ингредиенты, ингредиенты когда, сами да, привозят. да. Это, на... это входит во франшизу всегда, да. да. А кто их проверяет, существуют ли у нас серьезные органы, способные выявить. Они же у нас как бы с коррупцией-то борются, но она же есть. То есть у нас можно любой надзорный орган обойти и получить ТТУ там, да, на это. Это надо проверять же все, отначе сверху вниз. Ну, ну вот мне недавно один специалист да. рассказывал, он занимался этими вещами из Следственного комитета, uh -huh. вот. Он рассказывал, что, говорит, говорит, парадокс, говорит, вот мы покупаем воду, ну, неважно, какой-то ну, местного разлива какого-то, да, вот тех пятилитровых там или в так далее. Там, говорит, экспертиза проводится, значит, когда запустили линию, когда пошла партия, и следующая экспертиза через пять лет где-то. Mm -hmm. и пять лет можно работать да кто и что там выпускает и какая чистота и так далее, так далее. у нас говорит в москве говорит двое два раза в сутки проверяют питьевую воду ну это, вот это говорит а тут за пять лет раз Причем что воду из-под никто не пьет да. пьют оттуда совершенно верно вот это говорит удивительный говорит, парадокс Говорит, вода из-под крана проверяется два раза в сутки а воду, которую якобы это сверхчистая, родниковая и так далее, ее раз в пять лет, это хорошо, же, если проверили. Да, это же главное не кошмарить бизнес. Да. Вот. Ну, кроме того, сегодня уже достоверно установлено, что госпереворот, который был на Украине, то есть революция достоинства, она тоже проходила под кайфом. Угу. Это э, в свое время мне просто рассказывал журналист, режиссер, который приехал, он там был в 2004 году, говорит, странные вещи были, на Майдане был 2004 года, а потом был и э, в 2014 году. Вот. И он мне рассказывал очень интересные вещи, а потом вот выяснилось интересные вещи. Да? И, во-первых, на Майдане людям платили деньги просто-напросто, угу. чтобы они там были. 200-300 гривен. Но это не психовоздействие Это не психовоздействие так. это, будем говорить, материальная заинтересованность. Но самое интересное, что в это время их еще поили чайком, Майданом чайком, э, кашу и так далее, и так далее. А потом выяснилось интересные вещи, что э, люди, которые приехали с Майдана, у них через некоторое время начинались процессы, типичные для ломки mm -hmm. наркоманов. Причем вот, вот, я вам прочитаю, тут mm -hmm. э, просто конкретный случай, да? Вот э, тут у нас одна бабка в Киев на Майдан на заработки ездила. Она в бочку стучала и аж две привезла. А через пару дней э, ломать ее стала пошла в поликлинику, сдала кровь на анализ. Ей говорят, когда она наркотики принимаем? у вас ломка бабка так и села я, я там только чаек с кашей ела вот и поела прикинь в 63 года наркоманкой стала. Вот. это э, совершенно конкретный случай. Да? Так вот э, одним из поставщиков этого зелья был э, кличко угу. и это известно и то есть весь майдан проходил под вот этими э, э, наркотиками и, и там, они вызывают при большом количестве психическое возбуждение раздавали таблетки различные вот и э, там просто люди вешались на майдане? на майдане там вот была вот такая елка да на, на этой елке прямо люди вешались тоже известно, да? В психушку отправлялись там специальные бригады, которые прямо увозили их в психушку. Так вот сегодня стало известно немножечко, что за вещество такое раздавалось бесплатно этим ребятам mm -hmm. на Майдане, да? Это так называемый Каптагон или гидрохлорид фенитилин. Он убивает жалость придает физическую выносливость По несколько суток люди могут не спать угу. дергаться плясать бегать что-то делать и так далее и так далее вот и первоначально этот каптагон вот они такие розовые таблеточки он был изготовлен может быть раньше где-то экспериментальные были а вот уже в серию в болгарии на американской базе лаборатория на американской базе в 2011 году это спецлаборатория нато была. потом его стали производить на ближнем востоке и вот на местных рынках вот где сейчас и гил там и так угу, далее угу. они все сидят на катагоне стоимость его 3 от 3 до 4,5 долларов за таблеточку угу. и, и... И вот и реализация вот этих этих немаловажная статья дохода, кстати. Не исключу. Да. Вот. И э, об этом впервые заявили, э, когда были братья-мусульмане, помните, да, такая партия, да? Это в 2011 году, когда они оказались в полиции после буйной демонстрации, и они просто рассказали, показали и, и так далее этот Каптагон. Он в, в, в, входит в рацион джихадистов сейчас, Игиловских и так далее. Так далее. Вот. А сегодня вот эти таблеточки уже делают на Украине, завозят компоненты из -за рубежа. В Одессе, по-моему, в Одессу я речь шла. Я сейчас угу. не, не буду говорить, вот. И, вот я просто приведу один факт. Это был 11 мая 2014 года. То есть понятно, да, вот этот Майдан прошел, да, как бы первоначальный. И вот 11 мая в Киеве в режиме строгой секретности в Киев прибыл борт, это в Борисполь, угу. вот, который встречали представители силовых структур, э, структур они сотрудники аэропорта вот э -э, с борта сгрузили определенные там емкости и коробки и так далее в общем 500 упаковок с амфетаминами курс сопровождал сотрудник цру сша ричард майкл Это уже известны данные то есть просто вот потом по указанию сбу украинская груз емкости потом в затонированных машинах без досмотра без всего вывезли в неизвестном направлении и откуда прибыл этот спецборд до сих пор неизвестно но может догадываться только да? вот сегодня он этот каптагон и, и на вооружении правого сектора, сектора и тербатов этой террористических батальонов да и его, вот бойцы ДНР ЛНР нередко находят прямо вот на трупах uh -huh. э, вот эти таблеточки розы. Сначала думали, что это такое, а потом выяснилось, что это такое. Под этим кайфом они идут в атаку, не понимают иногда того. И вот последний случай это где-то, ну, наверное, дня четыре или пять назад было. Я просто смотрел э, передачу там ДНР какой-то, рассказывал как э, группа разведчиков Украины, похоже, говорит под этим делом под кайфом каким-то поперла через э, минное поле и вообще там человек пять, по погибло, mm -hmm. а они ничего не, сам общем, не соображают вообще, говорит. И точно говорят, что под этим э, Каптагонов mm -hmm. или другие, может быть, тоже используются какие-то средства, но это ну, эффективный, поэтому его видите и можно толочь, добавлять uh -huh. в печенюшки uh -huh. и так далее. Он эффективный, но ну, зачем, если он эффективный, зачем новое что-то придумывать. Тем более это одноразовые бойцы, которые саму это Украине не нужны. А то они возвращаются с этой с АТО и начинают бузить внутри страны, требовать чего-то пенсии, каких-то обещанных, каких-то льгот, угу. еще что-то такое. Зачем лучше пускай они там и останутся. Вот это выгодно. Вот вот этот Каптагон, кстати, разработан был, изготавливается, разработан и немецкой фармацевтической корпорацией дегуса Но в свое время она отличилась тем, что она же разрабатывала для концлагерей Циклон Б газ которые использовали в газовых камерах. Та же самая фирма Германия существует сейчас, но вот она сейчас делает вот разработку Каптагона. Вот и сегодня э, мы можем сказать, когда было психотропные такие, это все подготовительные вещи, которые позволяют ввести человека в измененное состояние и тогда им проще управлять. Угу. Вот пока он не наглотается до такой степени, что он становится вообще неуправляемым. Вот. Ну, одним из направлений является, тоже МК «Ультра» зарабатывали, это психотронные какие-то средства, это генераторы определенных излучений, определенной модуляции, которые воздействуют на человека. Которые толпы разгоняют? Немножечко толпы разгоняют там, акустическими пушками, как правило. Ага. которые вот работают уже и с... может быть и такими, ага. до да. а, акустические пушки. А я рассказывал в прошлый раз, у них диапазон, э, они не слышны, потому что они вне нашего диапазона. У нас от 20 герц до 20 килогерц вот диапазон, который более-менее мы у многих еще и меньше, ну, что мы способны рассказать Но э, они работают в другом э, диапазоне это или инфразвук или ультразвук и так далее и человек не не слышит этого а барабаны по японке начинает лопаться и сечь боль бешеная и так далее и он не понимает чем дело у него просто боль возникает внутри это такие так называемые средства которые были технические средства я немножечко говорю о других о психотроники которые используются для э, ввода человека не, не для болевого разгона там и так далее а ввода человека в такое сумеречное состояние сознания когда он перестает контролировать что с ним делают угу. и вот в этом сумеречном состоянии в измененном состоянии сознания легче всего вложить ту или иную информацию ему угу. Потому что средств, которые вот, э, ту или иную информацию могут просто вложить в человека, э, я не знаю, насколько они сейчас есть или нет. Я вот тоже это, не знаю. Вот все средства, которые используются, они, прежде всего, готовят человеку, человека, что ему будет вложена эта информация. А вкладывать будет человек все-таки. Mm -hmm. Понимаете? Но он делает его этого, подобного восприимчивым. Это были такие методы и кодирования, когда на определенное сочетание слов человек может покончить с собой, там, выпрыгнуть из окна, это мы знаем эти вещи. И далее. Вот. Это тоже э, занимались э, в МК «Ультра». А вот где-то с начала 70-х годов уже в рамках проекта «Монтаук» добились серьезных результатов по изменению поведения людей. Но это еще не значит, что ты вложили информацию в смысл. Угу. Вот. И, и что делал, в частности, что делали? Они изменяли личность. Это отдельная история. Человек становился другим. У него другие манеры другая походка, другая речь, другая память. Он мог говорить на другом языке. Потом выключается это, он возвращается сам, и не помнит ничего, что он был другим человеком. Это то, что называется шизофренией, вообще-то говоря. Но это управляемая шизофрения. То есть шизофрения — это раздвоение сознания, да. да? Если смотреть с точки зрения информационного поля, то это просто-напросто подключение сознания, подключение человека к другой структуре информационной. Не к своей, а к другой Uh -huh. И она начинает управлять человеком. У него возникает какие-то э, знания древних языков, навыки какие-то, которых он никогда не имел. И так далее. Потом он опять входит в и э, в обычное состояние. Вот это раздвоение, это у нас шизофрения, считается. Так вот, э, дай бог памяти, по-моему, максимальный был э, зафиксирован сказать, раздвоение, точнее не раздвоение, а размножение личностей, в одном человеке жило 49 человек. Угу. И он периодически переключался. переключался, мог говорить на незнакомом языке, угу. делать такие вещи, которые он никогда не умел делать, и так далее, и так далее. ну опять выходит, и так далее. Это, конечно, болезнь. Так вот, э, вот в проекте Монтаук э, уже. Вот я говорю, когда признаки да, что работа уже с новой сферой начинается, да, э, э, э, и добивались вот такими э, таких вещей задними характеристиками Он просто напросто становился, например, по команде какой-то становился убийцей, который выполнял четкое задание, сделал кого-то киллер это убил, возвращается в обычное состояние и он сам не помнит. Так я вам про банки рассказывал, да, литературы да его можно пытать его можно что угодно если не знаешь э, кодировку как проникнуть к нему в сознание точнее в созна к, под, подключиться к нужному кластеру ты не получишь этой информации это высокое мастерство должно быть людей но это уже ноосферные технологии вот так вот сейчас э, то вот разработки психотроники которые делались в, в рамках вот этих проектов они и дальше делают и уверен что и сейчас делается да? сейчас они такие что психотронный генератор который способен воздействовать на массу людей может поместиться в обычный дипломат и есть сведения что на майдане использовались психотронные числе, генераторы ну, там могли просто испытания проводить а так Полигон сделали ДАРПА, это американская фирма, которая не позволяет все, что она хочет делать у себя, она делает здесь. В частности, это полигон Украина. Господи, людей полно, территория огромная. Ну, представьте, территория у нее почти... Это примерно такая же, как у Франции или у Польши. Да, да, территория большая, согласен. Понимаете? Вот. Дальше, там много проблемных, будем говорить, регионов. Запад, западная Украина, да, и восточная. Они не понимают друг друга, просто традиционно не понимают, потому что одни были там то под поляками, то под венграми и так далее. У них своя культура, свой язык и так далее, так далее. Восток, юго-восток Украины, вообще русские люди. Это просто подарили Украине этот кусок, чтобы сделать из нее полноценную республику. Вот, поэтому такое непонимание. И, и э, это тоже благотворная такая почва для экспериментов. И а уже использовали эту во, почву. Во, во, я думаю, что еще не полностью. Сейчас еще начнется интересные вещи. Вот. И э, дальше я хотел. Да? Есть и другие эффективные э, каналы воздействия э, на человека, и в частности так называемые э, принципиально новые виды оружия, так называемое мягкое или нежное. Вот они так называют, тоже нелетальные нелетальное. Это где-то еще с 1991 -го года, начиная с Персидского залива, уже э, начались эти работы в лабораториях э, США. Они предназначены для поражения людей через экраны телевизоров, мониторов, компьютеров. Причем люди и не понимают, что с ними делается. Я уже говорил, что там ну, типа 25 кадр. 25 кадр – это такая вещь. Да, его пробовали, но он же распознается – вы сейчас вот мы можем прокрутить эту видеозапись вот просто в ручном режиме да и вы поймаете этот кадр это очень легко но э, на телевидении там можно какие-то еще вещи в компьютере можно такие вещи подбрасывать и мы не замечаем ну с определенной частотой. я не говорю, что 25, там, с определенной частотой там рассчитали, чтобы ритмы мозга срабатывали и так далее. И у человека начинается раскачка, он начинает в резонанс сходить и так далее. вот И используют для.. Дело в том, что специалисты вообще, не знаю, насколько этому можно верить, считают, что мы мы будем говорить в своей психической деятельности вас осознаваемый режим у нас используется три процента только угу. а 97 процентов того что мы воспринимаем это в неосознанном режиме эти да вот а осознаем мы только 3 процента так вот на, на эти 97 процентов и рассчитано вот это мягкое нежное оружие угу. именно в этом режиме вкладываются в мозг какие-то идеи, которые могут через телевизор, через рекламу, через какие-то другие дискуссии, ролики, э, идти, да. Так вот, э, ну, правда, это только одна сторона кибернетического оружия. То есть, я уже сказал, что можно вызвать инсульт, можно вызвать разрыв каких-то там мозговых сосудов или еще чего-то, так до такой степени повышать, можно повысить давление, человек просто может погибнуть. Вот. Вот э, есть у кибернетического оружия еще одна сторона, не менее важная, это связанная с воздействием на противника, на его информационные э, структуры, на технику его, на кибернетику, на э, компьютеры, на системы управления и так mm -hmm. далее. И вот э, в в США в 2010 году уже было создано киберкомандование, вот, которое возглавил тогда, сейчас уже не он, вот такой вот интеллигентного вида человек. Вот. И э, это оружие считается сейчас наиболее эффективным. Оно еще до конца не сделано и так далее. Вот. Его возможности, этого оружия, э, немножечко позднее, э, вот глава АНБ, Агентства национальной безопасности, э, привел два примера. Это не значит, что это сделано с помощью кибернетического оружия. Но примеры, как может воздействовать. Вот погрузилось в темноту в 2003 году несколько штатов США. Это mm -hmm. на воздействие на энергетические системы, через компьютерные сети. Но я хотел сказать, это хакерские вещи все. Да, это хакерские вещи, да. Вот, вот Саяна Сушушинская по ГЭС, по его там, сказать, докладу это связано было с ошибкой оператора. Это не воздействие какое-то, а просто ошибка оператора, к чему она привела. Из девяти из да. Из девяти гидроагрегатов 8 вышло из строя. И масса людей погибла. 75 человек. Вот. Это просто говорит о возможностях. Кроме того, такие возможности и воздействие на финансовую сферу. Когда у вас остановится движение финансов в, в государстве. Это тоже может парализовать. Да, это банковская система. Об этом, систему, об этом говорил. Далее. Знаете кто? А, глава Академии НОАК, о том, что вы можете парализовать военные действия, парализовать финансовую систему, потому что она да. тоже должна функционировать. Конечно. Причем э, по расчетам нашим расчетам, э, что вот такое воздействие может за 15 минут полностью, так сказать, парализовать всю финансовую систему страны. Угу. Вот. Ну, правда, и у нас тоже как бы э -э начали заниматься этими вещами. И в тринадцатом году, когда пришел шойгу уже тогда начали говорить о кибервойсках. Правда, в Госдуме, говорится, никаких кибервойск нету, но начали появляться специальные подразделения, научные роты, там на на набирать начали и так далее. И до последнего времени у нас кибервойск у них есть кибервойска так и называется да? у нас кибервойск нет но это лукавцев потому что у нас называется это э, войска информационных операций вот. но это то же самое причем э, у нас конечно меньше вот у них у американцев где-то около 14 тысяч ну по официальным данным да mm -hmm. э, вот этих хакеров у нас около тысячи ну вообще-то говорят берут не числом а умением, правда? Угу. Вот. поэтому э, вот эта сфера кибероружия, оно сейчас становится одним из ведущих. Кроме того, такое оружие виртуальной реальности, то есть с помощью технических средств сейчас уже имеется возможность создавать на любой поверхности и даже в воздухе в пространстве практически любые э, голографические объекты и мы видели уже в виде ролики когда-то майкл джексон уже умер когда он танцует на схеме и вдруг растворяется и так далее, так далее. там специальные технологии есть так вот эти, э, это тоже разрабатывалась э, систем вот этой вот агентством перспективных исследований дарпа и второе направление, как бы не то что, дополнение направления. Там же ведь можно создавать, например, Иисуса Христа, там какого-то Магомета. Об этом-то писали, о том, что они хотят. Но в плане воздействия можно создавать видимость того, что у вас там едет два танковых подразделения на вас. Совершенно верно. И это будет оказывать психическое, психологическое воздействие. А их нет, на самом деле. Так вот, еще в 93-м, девяносто 95 году, в Колорадо, то есть в Америке, да, уже американцы проверяли эту систему, и у них летали виртуальные вертолеты «Апачи». Угу. И вот я об этом я подумал Знаете? в первую очередь, о том, что вот, а вот там это, можно... в военных действиях это более интересно, чем появление и, и, Будды. И танки, и... Нет, если какой-то лидер какой-то призовет, вот в вот там, я не знаю, там, Магомед или еще кто-нибудь, да, и скажет ребята складывайте оружие не сопротивляйте идите туда вот я вам скажу вот туда идите и пойдут ведь вот. рискованная история. Да, это все рискованная история так вот сейчас системы такие созданы которые могут размещаться на наземных средствах на водных на воздушных средствах создание вот этой их этих иллюзий вот в том числе и кораблей самолетов танков целых подразделений, которые идут в атаку и так далее. Все это, причем живые картинки, угу. это уже такие вещи уже, э, я не знаю, насколько широко они от, отлажены, но они уже отработаны Вот, более того, они э, сюда же включает комплексное воздействие. У тебя в, э, в мозгу да. начинает быть слышен какой-то голос, например. Он тебе начинает говорить что-то. Именно так, вот как вот мы наушники понимаем, и там звук идет, мы не понимаем, откуда он идет, эти два наушника. Да? Вот. Или идет шум, просто такой шум, который тебе мешает вообще сосредоточиться. сосредоточиться, сосредоточиться. Ты в атаку идешь, а у тебя там еще что-то такое идет, так что ты не можешь. Или в глазах цветные пятна начинают мелькать. И ты просто не видишь, куда <связывая> идет. <связывая> <Этот, связывая> это тоже входит в вот эту систему виртуальной реальности. Вот. И э, они, я уже сказал, что эти могут устанавливаться на самых разных средствах: подвижных, неподвижных, воздушных, их угодно. Вот. Кни кроме того. Я уже сказал, что все эти вот средства, психотропные, психотронные и так далее, это вспомогательные средства. Они готовят человека к тому, чтобы ему была внесена нужная информация в мозг. Вот. То есть снять критическую оценку и повысить внушаемость. Вот задача этих средств. Вот. Но нередко вот эти новейшие технологии, сочетает с древнейшими какими-то знаниями и технологиями, которые э, существовали и продолжает существовать у разных народов. И поэтому сейчас можем говорить о новом поколении нетрадиционного пси Нет, нетрадиционного в плане, что не таких вот технических, что ли. Я, не, у меня только од, один комментарий к этому ко всему. Я читаю, там написано «Магическое». Оно не научное, а потому что для не научности... Не, да, не, да не нет, объяснено, нет, даже да? Да даже не, не только поэтому, на самом деле. А, а потому что оно зависит от исполнителя. Да. А, все таки научный факт, он должен иметь повторяемость, независимо от того, кто его делает и так далее. А с магическими, например, вещами, я думаю, такая вещь просто не прокатывает. Если, да. я, если я буду это делать, ничего не получится. Если это будет делаться тот, кто понимает, что он и делает... И то у него не всегда получится. И то, да, да. и то повторяемость может не дать. Потому что, вот. Но ну, я опять рассказываю исключительно по третьему рейху, почему там эти вещи не прокатывали, почему их вообще, в принципе, перестали серьезно применять. Дело в том, что тут вступают уже другие законы. Которые а, не попадают под определение научности. Абсолютно. Да, классическая да. наука этими законами не занимается, она их не знает. Ну Потому что у науки, как у определения, у них принцип другой, повторяемость, это и так далее, и так далее. Это выпадает. Это является бытием тоже, наверное, но не является научно изучаемой сферой. Методы науки тут просто неприемлемы. Дело в том, что вот пытается сейчас и наука как бы в этом направлении как-то найти. Вот, знаете, есть такой великолепный ученый, гениальный, я считаю, это Симон Эльевич Шноль. Вот он 60 лет своей жизни посвятил знаете чему? Неповторяемости. Я знаю. Вот. И обнаружил, что вот этот хаос, который он улавливает, это может быть бактерии какие-то, еще что-то, какое-то броуновское движение, вроде хаос, да? Уясняются интересные вещи. Через год они повторяются. Вот этот хаос то почти также повторяется. Ну, там зависит от меридиана, там, и так далее, и так далее. То есть он считает, что какие-то внешние источники, которые дают, будем говорить, закономерности, мы их не знаем. Мы думаем, что это хаотично, а на самом деле закономерно. Но вы интервью с ним смотрели, то есть как он на это вышел? Это что же была закрытая разработка изначально. Вот это вот про пульсацию белков. Это была закрытая разработка, и он ее поднял, и там именно из закрытой части. Общем, вот, то есть я хочу просто сказать, что даже вот эти вот неповторяемые вещи, казалось бы, да, они тоже это относительно не повторяем. Это просто мы не знаем просто закономерности. Нет наблюдений правильных, я понял. Угу. Закономерности мы не знаем, и поэтому мы не знаем, что нужно, например, вот это повторить опять в следующее новолуние в такое-то время или, или при такой-то фазе луны. Тогда это перестанет быть магическим. Это совершенно, превратится в технологию сразу. Совершенно верно. По-моему, не помню, Артур Клад говорил, что дали... Несколько да, таких да, цитат, есть. Да, цитат есть. что Просто это магия, это просто неосознанная технология. Вот. Э, так вот, э, вот в этих направлениях это вполне, будем говорить, если подходить к ним научно, то это научное направление. Это просто мы просто не понимаем многих вещей и туда, в мистику куда-то. Mm -hmm. А это просто связано с э, информационными взаимодействиями, информационным полем и так далее. И, так далее. Вот. и э, очень интересные есть результаты. Причем это не фантастика. Вот если подпочитать, вот, вот эта вот книжка вышла, научно доказанные факты. Вот испытаний вот этих вот вещей это фрг сергей кернбах это наш бывший ученый он уехал да там у него институт и вот это вот такая вот такая вот эта книга это только фактический материал эксперименты когда идет воздействие на расстоянии например из германии по фотографии воздействует на семена которые находятся в румынии там или во франции и вот там контрольная группа и эта группа и там не знают даже что и как на, на что идет воздействие и одни начинают резко расти другие начинают загибаться там, и так далее и так далее очень много это очень интересной информации э, они тоже используют правда генераторы определенные вот э, но вот это дистантные взаимодействия это доказанные вещи причем вы говорить не повторяется вот этот эксперимент повторяется сколько надо раз там есть Понимаете. другая с этим еще проблематика, мы просто сейчас не успеем все ее обсудить, да, но надо конечно. потихоньку ускоряться. Да, вот. И, и я в прошлый раз показывал вот эту картиночку, да? Вот, то есть вот то, что сейчас вот делается, вот, вы говорите, магически, не магически, угу. и так далее, так далее. Ну вот картинка. Вот в феврале 2014 года на Майдане появилась вот такая пирамида оранжевая. И простояла на 4 месяца. Никто не знает, зачем, кто ее поставил, зачем и так далее, и так далее. средства были вложены да, в ее появление. Да, конечно. Более того, я разговаривал с одной женщиной, своей хорошей знакомой, которая она украинка, но она то здесь живет, то там у нее там в Киеве родственники. Она говорит, я была на Майдане в это время, не было там никакой пирамиды. И по электронной почте вот я делала фотографии, снимки, посмотрите, никакой пирамиды нет. И присылает мне три снимка. Угу. И на двух из них пирамида. Она не видит. Понимаете, как блокировано. Я ей посылаю, и говорю, посмотрите, пожалуйста. Вот ваши снимки. Посмотрите, что там стоит на дальнем плане. Посмотрите. это. она пишет, я не понимаю, как это... Потому что мои родственники, которые там рядышком живут, говорят, они не помнят этой пирамиды. Я была и фотографии, это мои фотографии, я делаю фотографии. Я не помню этой пирамиды. Вот как будто вот знаете, вот раз отрезали и так далее. Это очень интересно и для чего это было и так далее. Ну, если коротко говорить, то э, сейчас уже есть. Э, мы немножечко как бы дальше пойдем то, что то то, что у нас есть на земле патогенные зоны, которых мы э, чувствуем себя неуютно, это известно, это с разломами связано, с какими-то другими вещами. Сейчас э, они неплохо классифицированы, например, это может быть геопатогенные зоны, которые там глубинные геологические раз разломы подземные, наземные воды и так далее. Это далее где места с повышенной или с пониженной энергетикой. Если с пониженной энергетикой тебя выкачивают просто из тебя энергию, ну выравниваются сообщающиеся сосуды, да? Uh -huh. с внешним фоном. Да? Если повышенная энергетика, тебя поднимает энергетику у тебя могут тоже пойти процессы какие-то неприятные. Да? Но ну, есть технопатогенные зоны, это связано с какими-то техническими устройствами, ЛЭП, радиации и так далее. Есть биопатогенные зоны, где идет гниение материалов, свалки какие-то, кладбища, морги и, и прочее. Да? И есть психопатогенные зоны они связаны это вот те зоны с энергией связанные это с информацией вот это я подчеркиваю потом я сейчас объясню почему и вот и психопатогенные зоны там где просто тяжелая психологическая атмосфера это может быть больницы психбольницы там какие-то толпы агрессивных людей и так далее так вот мы сейчас уже есть возможности Правда, это и, и надо еще как бы вот официальная наука, как бы вот эти вот вещи не исследует вот воздействия, вот это вот информации, да, на человека. То есть нет возможности замерять, нет приборов, которые вот тут такое, то воздействие здесь такое. -то. Но есть косвенные, так сказать, по результатам. Uh -huh. И вот в частности, вот, например, сейчас такие существуют диагностические комплексы, которые можно использовать, ну вы видели кое-чего там, да, uh -huh. вот э, можно использовать для вот целей, э, чтобы обнаружить было ли воздействие информационное, uh -huh. Uh -huh. и э, они используются сейчас можно, они не очень широко распространены, э, они тоже для спецслужб сначала создавались, а сейчас они просто немножко вышли, так сказать, на поверхность. Но ну, в частности, например, по с их помощью можно узнать, например, насколько человеку подходит то или иное лекарство. Угу. У него меняется просто энергетическая оболочка. Насколько биодобавка, бады какие-нибудь и так далее. Ну и вот мы делали эксперимент, причем не на одном человеке. Вот с левой стороны, вот это, э, ну здесь плоскостная, она, она вообще трехмерная картинка можно их плоскость перевести вот человек это 52 -го года рождения доброволец Я на тоже самое делал вот у него была вот такая вот ну будем говорить оболочка энергоинформационная да и вот он лекарства которые прислали ну для моей жены из америки угу. она плохо спит и ей прислали но мы решили проверить его и я то же самое сделал сначала на себе то есть меня сняли так сказать оболочку мою. это адаптометрия географической адаптометрия прибор вот а потом я взял вот это вот лекарство вот так вот между ладоней подержал uh -huh. нет не пил ничего между ладоней подержал три минуты примерно и вот и вот же самое вот этот вот товарищ тоже он не поверил ведь это не может быть я говорю давайте сделаем с вами согласен согласен Замерили его, потом он тоже подержал. Вот, посмотрите, что получилось после этого я, лекарства. Я не понимаю, что-то расшифровывается, но что-то изменилось. Ну, наверное. удар, видите, в район, вот, вот провал, вот какой появился. А, вот этот-то? Да. Так оно может динамическое, оно может просто меняется. Они под одним углом здесь, все это под одним углом. Буквально через три минуты снята информация. Вот. Это, да нет, таких вещей много. Или, например, э, проводились э, эксперименты э, в установках, вы знаете, наших установках. Э, по, э, мы не можем сосчитать информационное поле, это только человек способен. Но э, можно, например, э, уловить сам момент, был, был ли информационный контакт, или нет да? ну это зеркала козырь вы знаете там специальное вот это вот. был вот. Ли информационный контакт с кем или как с как? информационным полем а, понял. Угу. Вот человек был ли у него или он там выдумывает себе это далее угу. и вот мы просто замеры делали определенной аппаратурой по и, этой по да. этим данным видно что да. был или вот видно, роз, что, розовый или это... видно что выдумывает нет нет розовые вот моменты розовые ага. это человек вот вот обычное состояние там фона вот когда человек заходит, вот у него, посмотрите, что происходит, сразу падает фон. То есть какое-то было взаимодействие, причем это не на одном человеке проверялось. То есть здесь то же самое. Но это более такие тонкие вещи делали. Вот, например, то есть взаимодействие спонтанное. То есть а я ничего не запрещаю. вот что есть, пошла информация. Вот там мельтешат образы какие-то, картинки и так далее, и так далее или есть можно например поставить блокировку чтобы помехи вот эти не шли и вот посмотрите как получается вот оно, вот она спонтанная да вот а угу. потом остается блокировка ну потому что не сразу человек смог это сделать здесь довольно большое время 40 минут угу. вот блокировка и потом не выдержал столько держать это же напряжение все-таки внимание и так далее и, по, и пошли какие-то спонтанные всплески. Потом человек вышел, провели информационную чистку, потом опять зашел человек. Но теперь разрешили э, не блокировать. И мы видим, какая вот эта пила пошла. да Но у человека были вопросы. То есть вот Z за, ⁇ это за получение информации э, из информационного поля по запросу. Угу. И вот в эти моменты... Вот такие вот Z, видите, вот такие пики, пики такие. Да, это может быть как-то по-другому, как-то интерпретировано. Но это было не раз. Uh -huh. Вот не у всех, потому что у некоторых этого не получается. Вот, не научную деятельность. Не научная, да. да, деятельность. Это все в порядке еще пока исследований. я понял. вот Потому что приборов для получения, информационных каких взаимодействий, воздействий нету Это мы только через человека или приборы, которые энергетику пространства меряют. Она меняется. Вот. Тут вот так называемый биоскоп. Это мы с Армянской академией наук, э институт физиологии имени Арбелли они разработали очень интересный прибор, биоскоп. И сейчас еще продолжение, который замеряет что? Который замеряет поле биологических объектов. Угу. Это Гуревич, это излучение вот это с этим связано, с керляновскими? Ну, ну нет, это не кирлианский метод, это совершенно другой метод. Там ГРВ, это э, гадоразрядная визуализация, а здесь совершенно уникальный, это их запатентованные. Вот биоскоп, сейчас они следующее поколение, сделали спеклоскоп, более чувствительный и так далее, который позволяет, я делал много экспериментов, он не реагирует ни на что. Можно туда лазером светить, можно магниты мощные подносить, можно что угодно делать, он не реагирует. Но если поднести туда биологический объект, ну, например, там, э, вишенку, там, угу. я не знаю, тесто, я там четко не делал, сало вареное, сало соленое, сало сырое, и смотрел, насколько меняется биологическая активность. Он, он мерит биологическую активность вот этих, этого объекта. Вот, в частности, вот он тоже э, реагировал, э, это параллельно, одно, одновременно. Это, это контрольное в другом здании для того, потому что у нас там влияние есть этих зеркал и так далее, поэтому в другом здании вот контрольный прибор стоял и вот точно такой же прибор, вот что выплясывал по сравнению с контрольным. Угу. Я вижу. Это внутри устройства. Вот. Это просто я хочу сказать, что такие вот. Ну и кроме того. Вот и я вам показывал, как изменяется это вот мы замеряли на месте силы, но потом выяснилось, что оно на место силы было э, обработано информационно, негативно. Это в Армении было, в одном из монастырей, который очень древний и считается этим мощным местом силы. Мы хотели там просто замеры сделать для своих целей. Вот. Вот замерились мы, вот первая единичка, да? это мы замерились, ну это меня замерили. Uh -huh. Мы там пять человек замерялись, замерились до посещения этого монастыря. Потом туда пошли в монастырь, там несколько там, часа три примера пробыли, ходил, я там кое-что съемки делал там, и так далее. Вот. и Потом через какое-то время у меня очень в храме, в главном храме стало мне дурно, дурнеть начал. да Пульс поднялся до 110 примерно, а дышка какая-то непонятная. Хотя там хорошо, прохладно, на улице жарко, а она там хорошо, прохладно. вот Потом, когда мы вышли, собрались, выяснилось, что все почему-то после посещения этого храма им стало дурняк Мы ушли и замерились в этом же месте, этого вот там недалеко, просто где-то в километре примерно. Мы замерились. Посмотрите, что случилось с моей оболочкой. Угу. Вот двойка это средняя она сжалась вот как вот пластилином да то есть какие-то выбытые и так далее и так далее но ну, пришлось хорошо у нас с, с нами были ученые это, это, из армянской академии наук и так далее они нас отвезли еще в одно место место силы но такое не загаженная неолитическая стоянка и, там 4000 лет до нашей эры примерно там раскопки ведутся. вот буквально через час побывал я там вот смотрите, как изменилась эта аура. А потом выяснилось интересные вещи, что незадолго до нас, вот посещение этого монастыря, по-моему, месяца за два примерно, да, там побывала странная группа, около 40 человек на 10 джипах иностранцев. И они ночью там провели ритуал внутри храма, по кругу сели, там что-то молоко что-то лили. Этот человек рассказал, который как бы Подсмотрел это. А в храме там монахи-то живут или нет? Я не могу понять, кто, кто их есть. пустил туда и В Том то группу. и дело, в том то и дело, но это не для э, не для эфира. А ты, говорит, это придется. <как> нет, да я же не назвал храм. А, все, хорошо. Хотя не только в одном храме это сделано было, вот потом как выяснилось. Так вот, когда мы говорим о носферном оружии то естественно нужно, я постараюсь сейчас завершать, э, говорить об информационном поле, иначе мы не в состоянии. Но для того, чтобы понять, э, чтобы говорить на одном языке, э, нам, конечно, нужно определиться с терминами. Знаете, как говорится? Да, да. да. Вот. Так вот, что такое информация информационное поле? да вот он, что такое информация? До сих пор единого подхода нету У каждого свой. У банкиров свой. У кибернетиков свой. У медиков свой. Там, и, и так далее, и так далее. Философии свой подход. И так далее. Единого так сказать, определения информации нету. вот Некоторые мерят ее по значимости, кто-то по, по форме представления, кто-то по достоверности, по избыточности. Ну и так далее, и так далее. кому что нужно. Вот. Но если объединить вот это подходы все эти, да, то э, они согласуются между собой с тем, что это некий смысл. Вообще говоря, э, информация с латыни, это, э, в общем -то, это и есть, э, э, переводится как некие сведения или ознакомления и так далее. Ну, грубо говоря, это смысловые вещи. Так вот, мы говорим, вот даже отец кибернетики, ну, тот, который должен, по идее, авторитет, авторитет угу. к которому нужно обращаться. Так вот, он говорил, что, кроме всего, информация – это не материя и не энергия. Информация – это информация. Вот так вот он обошелся. На самом деле, поэтому говорить что мы будем понимать под информацией некие смыслы, идеи, знания, существующие независимо от нашего сознания и лишь воспринимаемые им после получения неких, неких сигналов, угу. стимулов. И вот в этом смысле, когда мы говорим о информации и энергии, некоторые говорят, что информация – это энергия. Это вон даже посмотрите в определении в словарях. Информация – это такая энергия, и так, далее, и так далее, Это не энергия. Совершенно разные вещи. И смысл э, у информации и энергии совершенно разный. Вот если я, например, вам отдал энергию какую-то, да, или вещество, потому что вещество – это тоже энергия, только плотная, да, то у меня стало меньше, а у вас больше, правда? Если вы мне что-то рассказали, то это удвоилось. Совершенно да, верно. В этом отношении, конечно, очень красиво рассказал Дернард Шоу. Если у нас, говорит, есть по одному яблоку, и мы обменяемся ими да то у нас все равно останется по одному яблоку но если у нас есть по идее и мы обменяемся у нас живут по две идеи вот это принципиальная разница между энергией и информацией то есть информация она не уничтожима когда я вам отдал у меня угу. меньше, меньше не стало а у вас добавилось так и количество информации во вселенной может только расти энергия она Э, тоже неуничтожима. Но она переходит из одного вида в другой, там тепловые, uh -huh. световые, электровые, неважно какое. Вещество ⁇ это, будем говорить, самая плотная энергия, самая плотная энергия, которая э, там, целый спектр в древние 24 уровня, так сказать, насчитывали. Так вот, самый нижний уровень ⁇ это электроны, протоны, нейтроны и так далее. И в состоит вещество? Да? Это самый нижний уровень, самый плотный. Вот оно вот это вещество, оно уничтожимо. Мы можем деревянку сжечь и превратить ее в энергию, в тепловую, там, или световую, и так далее, и так далее. То есть, вещество уже не будет, оно ушло в энергию, которому опять нужно потом воплотиться этой энергией в более плотный вид, чтобы создать новое вещество. Вот. И поэтому вещество уничтожимо, энергия не неуничтожима, но она просто переходит из одного вида в другой, поэтому она ее количество постоянно. Информация неуничтожима, ее количество во Вселенной только растет. И вот в этом плане, конечно, очень интересные вещи сейчас вот э, занимались и философы, и техники, и кибернетики. Вот есть некий э, экспликативная реальность или материальный мир, можно сказать, развернутый порядок, вот Дэвид Боммон вот э, пространство Эйнштейна, Минковского и так далее. Это то, что мы можем пощупать, увидеть, законы э, существования, которых мы с помощью науки изучаем и так далее, и так далее. Мы их не открываем, э, они работают и без нас, мы просто их пытаемся по понять и так далее. А есть еще и свернутая реальность, невидимая для нас. Это э, информационный мир, это мир идей, по которым, создается вот эта реальность это мир идеальный или информационный мир идей платон называла тогда духовный мир как угодно пространство козырева или вселенная смыслов налимова он насчет семантически вселенная называл это вот то есть и вот в человеке они сходятся и угу. существуют одновременно другое дело что он иногда может уйти в этот информационный мир как на ночь, во сне, там или в измененном состоянии сознания, и получать оттуда смысл информацию какую-то, а может существовать одновременно, продолжает здесь, в развернутом материальном мире. вот И э, часть вот оружия психосферного, часть действует на вот этот мир, а вот новые сейчас направления уже начинает действовать через информационный мир. Я стараюсь, постараюсь закончить сейчас. Угу. вот То есть вот это информационное поле, вот этот информационный мир, они по-разному, э, как структурированные пространства, как сгустки, течения, волокны, кристаллы и так далее, и так далее. Вселенская библиотека по-разному о нем говорят. Да? Но для того, чтобы можно было говорить о воздействии через информационный, уже сейчас становится ясно, что... Информационное э, поле ⁇ это некая совокупность связанных объектов, вот как вот нейроны, потому что что наверху, а внизу, как Трисмегеис говорил, да вот нейронная сеть, каждый с каждым может обмениваться и так далее, то есть сгустки энергии информации, информации точнее в данном случае, вот тут-то энергия информации. Вот. И эта сетевая иерархическая структура, она неуязвима. Вот если мы говорим о попытках э, создать э, нечто подобное. Так вот это интернет. Он создается вообще-то по принципу информационного поля. И он становится неуязвимым. Это пока он сейчас, ой, в чем можно заблокировать и так далее. А в принципе он становится неуязвимым, потому что один раз выбросили информацию. Кто-то ее скопировал, вы попробуете сейчас ее уничтожить. Ну, плюс, если будут внедрены а, способы распространения информации по световому лучу, а вы день никак не выключите солнце, а в Шотландии такие эксперименты велись еще очень давно, и плюс, если информация будет носить блокчейновые характеристики, Тогда вы точно это никак не заблокируете. Блокчейн на этом построен. Да, да, да. да, И к этому, я думаю, ведут как раз. У них-то, понятно, свои там цели для этого, чтобы предотвратить блокировки. Но, по сути дела, мы сейчас переходим в информационную эпоху. И не в плане того, что у нас компьютеры, гаджеты и так далее. далее. Все это железяки. А в плане сознательного взаимодействия с информационным пространством. Вот Сейчас что, а военные уже суетятся, наука как бы использовать вот эти вот какие-то проблески, угу. как бы уже использовать в качестве оружия. Вот, поэтому вот я заканчиваю сейчас, да, и в принципе мы можем говорить о э, гуманном освоении э, пространства, информационного пространства. Потому что не гуманное, а в каких-то, в, в, будем говорить, в вредных целях, да, оно чревато, потому что оно не прощает такие вещи. Мы просто уничтожим сами себя. Поэтому мы можем говорить только… Э... Ну, смотрите, сейчас ключевую вещь сказали. Мы можем уничтожить сами себя. Не да. то, что оно не прощает, а мы сами себя… Оно-то тут причем? Нет, дело в том, что в каком смысле не прощает. Вот у меня есть один знакомый, который занимается вот этими технологиями, военный человек, mm -hmm. да, этими технологиями. И они, демонстри... они общались в свое время с ФБР и так далее, и так далее. Сначала ФБР их вот так вот водило по носу, показывали свои возможности по считыванию информации и так далее, и так далее. ФБР американский? Американский, а -а -а. да. Это как раз перестройка началась там. Дружить начали uh -huh. в засос и начали обмениваться информацией. Они приехали, все такие растопыренные, говорят, ну вот мы вам покажем. И наши точно ну, ничего не могут. Но потом взялись, и через 6-7 лет где-то опять приехали те. И мы им показали, что мы можем. Uh -huh. То есть они ну, там давали фотографии, говорят, ну, если вы такие умные, давайте. Иван Иванович, зайди, пожалуйста. Что ты можешь сказать в этой фотографии? Смотрел, так вошел состояние, да? Так возраст, фамилия, имя, где живет, сколько детей, что закончил, где работает. У них челюсть отпала. Не может быть. Это вообще никто не знает. Мы специально подобрали людей случайно, которые никто не знает. Дают в следующую. Марья Ванна, заходи. Она тоже самое. Ну, грубо говоря, у них челюсть отпала. Я говорю, а вы не боитесь говорю, открывать такие возможности потенциальному противнику? Он говорит, не боимся. Потому что, говорит, нас допускают, все ценит там информационный мир, он градуирован по мотивации еще к тому же. Если у тебя мотивация низкая, то ты хочешь, не хочешь, ты не можешь выше пробиться. Он не знает твою, так сказать, как бы плотность другая, да? И ты не можешь пробиться. Если у тебя мотивация выше, то его вот здесь. Так вот, мы выскакиваем выше, и поэтому они нас не могут достать. Только потому, что у них мотивация такая. Поэтому мы не боимся. Ну, и Италия, закан... да, зак... заканчиваем. Ну нам пора выходить из сумрака. Да. Хорошо. Так вот, если коротко, ради чего я сейчас затевался а? это дело, что же дает возможности вот этого Освоение информационного пространства, я говорю, гуманного, да? Uh -huh. То есть, во-первых, получение принципиально новой информации. Вот то, что делал Тесла, получал свои открытия и так далее. Он называл это прозревание принципов, подключение к э, разумному ядру Вселенной и так далее. Дальше. Коммуникационные возможности, не имеющие скоростных пространственных ограничений. Это мгновенная передача информации. Мгновенная передача и прием, причем. Вне расстояния. Следующее. Там нету. Дело в том, что в информационном пространстве нашего понимания времени нету. Вот древние источники различали два вида времени. Духовное время и материальное время. Ну, я перевожу на наш да. язык. Да? Вот. Так вот, там нету прошлого, настоящего, там все э, одновременно. И там нет той эволюции, которая в материальном мире есть то есть циклической эволюции и так далее, так далее. Там только там ничего не умирает, там все остается, сохраняется. Так вот, дальше. Создание новых материалов и объектов путем информационного структурирования материи. Что мы сейчас делаем? Мы берем, выплавили из руды металл, потом на токарный станок, обрабатываем, там стружка, в конце концов мы что-то получаем. А если вдуматься, то любой материал, это есть композиция э, различных электронов, протонов, только структурировано, программировано по-разному. Угу. Вот в этом воздухе сейчас азот, кислород есть и так далее, и так далее. Те же самые, грубо говоря, электроны, протоны и так далее. Мы можем сделать так, если мы их смогли допрограммировать, то вот сейчас сюда брякнется кусок свинца, например, сначала... из тех же электронов, протонов. Я сначала подумал, что вы говорите о, о связи идеального мира, что сначала появляется в виде идеи какая-то ну, деталь. Ну, это само собой. И только потом воплощается в это, сам, физи... это само собой, потому что это и есть программирование. Тому, Идеальный что... мир программирует материальный. Что там легче что-то создавать, Конечно. только потом оттуда переносить а сюда. А так оно и делается. Просто... Понятно. Вот. И я заканчиваю, да? А, да? Кроме того, информационное воздействие на неживую природу, управление природными стихиями. Ну, мы знаем, что там волхвы там вызывали, дожди и так далее. Мы не знаем, я это никогда не видел нигде. Ну вот, есть у меня даже видеозаписи, как разгоняют облака. Вот Информационное воздействие на животный и растительный мир, придание им новых свойств. Не генетическая вот эта вот штука, а не другое это через информационные программы. И дистанционное управление поведением живых существ я говорю про гуманные какие-то вещи угу. потому что все это можно использовать и в целях оружия войны я говорю про гуманные средства поэтому когда, говоря о том что э, сегодняшнее оружие конечно представляет очень серьезные угрозы для человечества оно может просто погубить себя если неразумно будет к такими возможностями э, будем говорить Обращаться неаккуратно, да. Вот. Но и э, пренебрегать этим вещами нельзя. И в том числе наука должна э, не отпихиваться от этих вещей, mm -hmm. как бы она не вписывалась там, в ее парадигму, и так далее. Быть внимательны правильно говорят, да, ну чтобы мозги были открыты. Правда, не настолько, чтобы выпадали. Вот. Но э, э, э, иначе нас обскочат, как с кибернетикой, sorry, с генетикой и так далее. И так далее. И напоследок просто хочу привести одну цитату. Это Фрэнсис Бекон, это который человек, который крупнейший философ. Который нов, дал старт науке и сформулировал да, ее принципы. Совершенно верно. Хороший конец, давайте. Кто владеет информацией, владеет миром. Так, готов ответить на вопросы, если таковые. Сталин Леонидович, очень много информации. Вы меня как бы перегрузили, я ее перестал уже критически воспринимать. Лучше подготовить, если будет желание, следующую какую-то передачу, может быть, о закрытых технологиях. Сейчас не могу точно сформулировать. На самом деле, большое вам спасибо, что пришли. Посмотрим, какая будет реакция, посмотрим, надо ли будет делать, продолжить. Ну, я, я мог бы, например, рассказать, ну, будем говорить, о теории времени. Причем ну, вот. не с точки зрения там э, формул каких-то, да, несколько сынных позиций, я думаю, это было бы интересно. Ну, вот тем более над этим большие философы и мы, мыслители типа Хайдеггера бились и говорили, это основным ключевым вопросом. Вот может быть так. Да. Я предлагаю посмотреть на реакцию. то есть, Понимаете, информация, готовы ли люди вообще к такой информации? Тут вопрос, вы знаете, вы сколько, у меня, сколько у меня возникло? Да, там многое, что могу вам сказать. Не много, можете ли многое вместить? Ну, во-первых, во целая категория людей скажет, ерунда, не верю. Вот это вот я вам точно говорю. Целая угу. категория будет. Такая. Я даже вам скажу, что они скажут это не такими словами, как вы сказали <с сейчас. я сталкиваются с такими сейчас. Если бы они немножечко еще соприкасались с некоторыми, в том числе и экспериментами, я думаю, у них много бы. Ну, потому что практика критерий истины. Истина сегодня будет для вас и для них из-за этого разная, потому что практика разная. Что ж, Таль большое спасибо. Вам спасибо, что смотрели. До свидания.